дорогие друзья с вами хера, и я смог разлить воду в аду как, как это как это сделать я вам сейчас покажу короче строим портал ну старайся без разницы какой высоты я просто очень тороплюсь чтобы вам показать уже это так Берем вот так вот входим в портал. Очень-очень-очень-очень громко не туда зашел. Так, игроки вот так вот. Ещё. Там, скальные блоки. Стоп. А ну, конечно. Ну вот, ребят, смотрите, у меня есть в Эндер сундуке. Палка отладки. С помощью, и как вы знаете, она может делать хоть что угодно. Берем, вот, например, вот даже вот дубовую плиту. Вот берем, ставим, делаем. Подождите, вот так вот опускаем, кликаем, делаем так. И все, ребята, мы разлили воду в аду. Она даже вот сиян все превращает. Что вы теперь скажете, Моджанг, создатели Майнкрафта? Невозможно разобить воду в, самому, в, в аду. Да вы что? Вас сделала какая-то палка от ладки. Так что, ребята, нас обманывали очень-очень долго. Поэтому команда на... Команда, призывающая палку отладки я оставлю в описании этого видео, и вы сами сможете это проверить. Это такой был небольшой ролик, показать вам. Я только сам недавно об этом узнал. Я вот решил только сейчас вам показать. Ну ладно, не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на уведомление, чтобы не пропускать такие необычные видео. Ну вот а так. С вами был Хиро. Всем удачи, всем пока-пока.